здравствуйте это очередная серия строительства дома шале на фундаменте утепленная шведская плита меня не было настройки ровно два дня что изменилось за это время вот я смотрю выросла здесь песчаная подушка то есть уровень над землей выше стал и высота подушки 400 миллиметров я посмотрел в документах ее трамбовали послойно вот этой вот виброплитой она работает на бензине и каждый слой обязательно трамбовывался. сейчас немножко занесло все снежком потому что все-таки зима вот и перешли после этого к следующему этапу укладка утеплителя пеноплекс вот он лежит уже одним рядом и каждый раз чтобы было ровно при помощи нивелира вот этой линейки проверяли уровень и вот я смотрю здесь в этом месте Вырезали отверстие, потому что здесь будет кухня, и здесь будет канализационная труба А, совсем забыла сказать, что конструктор решил все-таки не переносить закладные под инженерку И в районе ванной комнаты все осталось по-прежнему, как и было Вот за эти полтора дня, что меня не было, я посмотрела, что ребята уложили полностью Весь пенопластирол под основанием дома. Вот, я даже смогла прикинуть, сколько его ушло именно на данный момент, сколько его здесь лежит. Получается, весь, все размеры вот этой вот подушки под домом 9,26 на 10,50. И уложено сейчас в ширину первый вот этот слой. 17,5 листов и 4 листа. В длину и два другие слоя они немножечко поменьше получилось 16 половиной листов и опять же 4 и всего на данный момент уложено 202 листа пенополистирола вот далее еще будут боковые стенки здесь сначала положить арматуру потом будут боковые стенки из э, пенополистирола и далее вот они сейчас равняют песок под крыльцом его уже утрамбовали сейчас произведут все нужные измерения и также здесь будет уложен эксклюзированный пенополистирол под крыльцо, только там будут брать не такие вот все толстые листы, вот эта вот толщина 10 см, там будет лист 10 и лист 5, то есть 15 сантиметров пенополистирола, но здесь будет немножечко больше бетона, чем на основании под домом. Если здесь 10 сантиметров бетона, то там получится 15 бетонной смеси. Вот возьмем поближе, посмотрим этот лист. Здесь лежат обрезки, просто где-то получилось, что ушел не целый лист, а... Только его часть. Вот это вот 10 сантиметров я сдержу. Производитель этого утеплителя утверждает, что экструзированный пенополистирол обладает очень большой прочностью нажатия. Сейчас я это проверю собственным весом. Итак, встаем. Прыгнем даже. Вешу я где-то килограмм 110-120, проверим, как мой вес, и что там за прочность на сжатие, так, ну вот от прыжков, я смотрю, от моих каблуков остались небольшие вмятинки, но под домом там большая поверхность давит на большую поверхность, и при таком давлении, то есть у меня получилось как точечное давление, и есть небольшие вмятины. На большой поверхности, думаю, этого не должно быть. Но не он нигде не продавился, не треснул, не развалился, опять же. В общем, выдержал мое испытание Испытание моим весом. Еще один такой важный момент что пенополистирольные плиты укладываются в шахматном порядке. Если нижняя укладывается, например, вот так вдоль, то следующая идет поперек. И это опять вдоль. То есть нигде нет никаких сквозных промежутков вот из такой укладки. Получается, что они достаточно плотно друг к другу прилегают. Я взяла один лист пенополистирола, чтобы показать, какого он размера. Высота у него 240 а ширина 60 сантиметров вот такие листы используются под фундамент ребят ребята начали укладывать боковые пенополистирольные плиты, а здесь будет уложена арматурная балка, которая уже связана и готова к укладке. Мне доверили очень важное дело. Здесь крыльцо. Если кто-то потом провалится, я не виновата. Так. Так. Ровно нормально. Так а вот здесь как она войдет? Войдет, да? Так, а, правда кажется, что не войдет. Так потратить по-моему самое сложное. Итак, вы смотрели очередную серию строительство дома-шале на фундаменте «Утепленная шведская плита». Оставайтесь с нами, смотрите следующие серии.